Погнали, друзья! Итак, сегодня в наш обзор попадает такая недавно вышедшая игра, как Segirol Shadows Die Twice. Давайте, собственно, посмотрим, что это за фрукт такой и как в нее играть. Так, давайте начнем новую игру и посмотрим, что же нас за история ожидает здесь. Давайте смотрим. Токио! На закате периода Сенг-Гоку Сенг Япония была охвачена нескончаемой войной. Пламя сражений все бушевало. Оно добралось и в горы. В земли Асина. война окончена. его разделали как свинью военачальника тамуры больше нет раздался крик мастер меча и син и осина устроил кровавый переворот и захватил власть В чем дело, бродяга? Тебе уже нечего терять? Вы только посмотрите. впечатляющий, Пойдешь со мной, голодный волк? В тот день молодого волка забрали с поля боя. Он упражнялся без устали и со временем действительно стал отличным синоби. Слушай меня, волк, никогда не забывай кодекс Синоби. Я твой отец, а и потому мое слово закон. Сразу за ним следует слово твоего господина. С этого момента твой господин он. Защищай его, не щадя своей жизни. Если он попадет в плен, освободи любой ценой. Ты ведь понял меня, не так ли, волк? Такой вот дядечка, некоторый нам, так сказать, наровоучение произвел. Но когда же начнется экшончик-то? Прошло 20 с лишним лет, с той поры, как Иссин захватил власть и, и клан Асина, находясь на грани распада. Клан Асин находился на грани распада. А Синоби по имени Волк потерял все. И того, кто его усыновил, и мальчика, которого поклялся защищать. Синоби, кричит какой-то голос. Откройте глаза. Ради своего господина какую-то записочку она, я так понимаю, скинула нам. И что-то, наверное, в ней очень и очень важное. А вот, собственно, мы, наверное, в каких-то раздумьях, я так понимаю, находимся. Интересная его бронька такая. То ли кольчуга, то ли какие-то пластины. Все вместе. Так, ну что ж, я так понимаю, уже начался геймплей. Ну и давайте будем осваиваться, так сказать. Что же нам здесь доступно? Так, можно, я так понимаю, сходить а, туда... Ну, давайте сначала вот ярко выраженный, так сказать, предмет захватим, да? На, на буквку Е взять предмет. Письмо с орнаментом. Письмо, брошенное в колодец. Волк, служащий Круто. А, волк, служащий Кура, твоя судьба ждет тебя в лунной башне. Выберись из колодца и найди башню, залитую лунным светом. Туда нужно пробраться даже без оружия. Можно пробраться. Передвигай, передвигайся, не слышно, будь начеку. Хорошо, понято, принято. Так, а как же это письмо нам еще раз открыть? А, если честно, я пока без понятия. Так, ну-ка, а если вот сюда мы пойдем? Что же здесь? О, он наш персонаж умеет плавать. И куда же мы так заплывем? Ну, я так понимаю, тут полный тупик. Никуда мы здесь дальше а, вот уплыть не можем. Нырнуть а, мы тоже не можем. Практически постоянно на поверхности воды находимся. Ну что ж, тогда вперед. Спейс-прыжок. Это понятно. Это легко. Изи, изи, друзья. Прыжок по стене. Два раза на Space. А, резервуар Асина. Вот мы и вышли. Так. Давайте проберемся сюда наверх и посмотрим, что же здесь у нас находится. Ну а здесь, собственно говоря, ничегошечки-то и нет. Ну что ж, давайте пойдем. Куда нас ведут, так сказать. А именно прямо. Прикольно. Здесь какой-то... Какой-то китайский дворец. Или японский. Так, я приблизиться к стене. Или отойти от стены. Так, да. Давайте попробуем. О, вот он, значит, как делает. То есть мы сейчас крадемся, перемещаемся вдоль стеночки. Главное это не провалиться. Так. Ага. Если мы продолжаем сжать... Что у нас выглядывает. А что мы там видим? Мы там видим раз человечка, два человечка. И даже, по-моему, три человечек. Да-да-да. Так, надо быть аккуратнее. А чтобы быть аккуратнее... Так, едайте от стены. А, скрытность присев, прячь, присев и прячьтесь в кустах или передвигайтесь под полом. Можно не попадаться на глаза. Сейчас у вас нет меча. Избегайте врагов, используя скрытность и, упра... и направляйтесь к лунной башне. Если вас кто-то заметит, от головой врага появится предупреждающий значок. Так, давайте-ка попробуем на куб присесть. И давайте по кустам. Шныряем по кустам. Я думаю, они нас не, за... не запалят. Хотя. Так, так, так. Кто-то, я так понимаю, нас заметил. Но... Известно, интересно, сюда смогут они за мной залезть, нет? Наверное, нет. Ну что ж, идем дальше. Идем дальше. А это у нас, наверное, башня, про которую нам все говорят. Так, так, так. Куда же нас выведут кусты? А, можно было даже подслушать. Что-то я этим не воспользовался. Ух ты! Да за нами, я смотрю, погоня. Е свесится. Так, так, так. Даже можно было послушать, что они там болтают Я смотрю на меня прям Уже обозлились многие Так, так, так Залезть, подпрыгнуть Еще залезть Здесь можно зацепиться Аккуратненько Да все, все, я же далеко уже отполз В же в самом деле-то От меня никак не отстанете Так, здесь прыжочек зацепиться, на Е подтянуться. Да, то есть в итоге я от них, так понимаю, немножко отошел. И кого мы видим здесь? Какой-то новый, по-моему, персонаж. И что же здесь у нас? Кого это? Куда это мы пришли? Какая-то сидит японка. Я рад, что ты пришел. Да, кстати, анимации нет никакой здесь. И голос тоже. Как давно мы не виделись, волк. Я пришел освободить вас, господин. Uh -huh. Он называет вас, господин, к на вы. И причем мужского пола. Ну тогда... Сразу сходу. Что тогда? Не интригуй же, сообщи же нам, наконец-таки. Что тогда? Подними голову. И что это она нам принесла? Это же меч. Это же какой-то легендарный меч. Кусабимару, твой меч. Мой синоби, в соответствии с клятвой господина и слуги, ты посвятишь свою жизнь служению мне. Я повинуюсь, говорит он ей. Целая прям церемония получается. Ну что ж, что у нас будет дальше? Кусабимару меч, дарованный вам Кура. Это реликвия Хирата Ветви Рода Асина. Меч считался потерянным, но теперь оказался во владении волка. Имя мечу Кусабимару напоминает владельцу долг Синоби убивать. Но даже он не должен а, забывать о милосердии, девиз, воплощенный а, в самом его клинке. Окей. Итак, наконец-таки дали нам палку на гибалку. И что... И кого и куда нам теперь с ней надо идти? Я так понимаю туда, но мы попробуем. Так, можно с ней поговорить? Ну-ка, давайте поговорим. Так, верный волк. Я вижу, ты ранен. У меня кое-что есть, это может пригодиться. Это особая фляга с лекарством, лечи свои раны ей. Ух ты! Сделаны извышенные тыквы, фляга с лекарством, восстанавливающим запас жизни. При отдыхе уровень лекарства во фляге восстанавливается, Сделан учеником знаметого лекаря Догана. Непонятно, как именно во фляге восстанавливается уровень лекарства. Возможно, все дело в семенах. Возможно, господин. Так. Слушай. А потом, после ты был сильно ранен? После чего? Ты не помнишь ту ночь? Нет. Хм. Нет, поговорим об этом потом. Сейчас нам надо выбраться из замка, как скажете. Под мостом через ров есть тайный проход. Он выведет нас из замка. Господин Истин мне как-то о нем рассказывал. Я прошу тебя найти этот тайный проход. Как только ты его найдешь, подай мне сигнал тр... тростниковым свистком. Как раньше, помнишь? Как только услышишь свисток, прибегу, прибегу к тебе. Ну все, договорились. Так, вы можете переключаться между предметами с быстрого доступа в зависимости от боевой ситуации. Например, получив урон, можно использовать лягу с лекарством, чтобы восстановить жизнь. Р, использовать предмет, САХ, переключить предметы. Давайте посмотрим. Ага, я думаю, нам не помешает все-таки это лекарство сейчас. Так, давайте мы... Ага, почему нет? Давайте посмотрим. Меню снаряжения, быстрый доступ к предметам. В меню снаряжения можно выбрать предмет для быстрого доступа. Одновременно в меню можно выбрать 5 предметов для быстрого доступа. Так, закрываем и смотрим. Вот у нас есть фляга, вот есть какой-то идол возвращения. Кармана стетка, вот у нас фляга. Это, я так понимаю, мы поместили в быстрый доступ. И давайте-ка используем, да. Теперь у нас это получилось. Так, давайте зайдем сюда и посмотрим. О, какой-то еще предмет. Лечебное дрожже, постепенно восстанавливающая жизнь. Тайное лекарство, секрет которого передавался из поколения в поколение. Говорят, что оно применялось в битвах с незапамятных времен и дало воинам Ас Асина их незапамятную стойкость. Коробка с этим дрожже служит также и боевым аулетом. Так, замечательно. Какую-то еще плюшечку. А что у нас здесь за плюшечки? Есть еще плюшечки? Нет? Нет, походу по плюшечки пока что закончились, друзья. Идем дальше. Еще, еще поговори с ним. Ну давайте, что она нового расскажет. А, под мостом через ров есть стальный проход, по-моему, я вот уже это уже слышал. Ну что ж, выходим, выходим наружу. Хватит нам уже здесь в тени. Ох ты! Сейчас будет замес походу. Так, давайте посмотрим. А, как, концентрация и смертельные удары. Цель Ноби в бою разрушать концентрацию врага. Это должно сделать. Это, это можно сделать в том числе атакуя его. Лишившись концентрации враг становится уязвимым для смертельного удара. Так, это у нас атака, лишить, лишить, лишив врага концентрации, выполнить смертельный удар. Окей, давайте глянем, как это можно сделать. Так, это у нас, значит, захват врага. И он сейчас с концентрацией или без? Атаковать. Как-то быстро. Тихо. тихо, тихо, тихо. Что, что, что, то, что это было? Опачки. Это, я так понимаю, я сейчас концентрации, да, его лишил. У него красненькая точка такая появилась. Ну, наверное, раз он так быстро упал. Так, идем дальше. Что, что, что тут у нас? Ох ты! Походу, это посерьезнее противник. Так, отражение атак. Иногда одних лишь атак недостаточно, чтобы разрушить концентрацию врага, отражая атаки противника. Вы тоже нарушаете его концентрацию. Опытный Синоби будет сочетать защиту и нападение, чтобы быстро победить во время вражеской атаки, отразить атаку. Ага, давайте попробуем. Так, правая кнопка мыши. Так, что у нас с концентрацией? Как понять, когда концентрация разрушена? Ну что ж, бей. Лупцу меня. Раз, два, три... 4. Он так долго может? Так. Оп. Он, по-моему, мне уже разрушил концентрацию, насколько понял, да? Да, видимо, я не совсем опытный синоби. Ох ты. На shift у нас есть уклонение такое, да? Так, давайте попробуем. Оп. Это, так понимаю, я уже начинаю потихоньку. Да, вот это вот шкала, которая... Ах ты, я, я, я, больно. Больно же. Да, на самом деле удары жесткие у противника, и буквально с нескольких ударов нас могут вот так вот заваншотить. Ну что ж, ну что ж, да, а, сложновато иногда бывает. Но ну, это просто из-за того, что э, нужна сноровка и привычка во всем. Так, давайте еще разочек попробуем. Как мы быстро его разобрали. Это потому, что он, скорее всего, смотрел в другую сторону. Так, так, почему я пропустил? Не понимаю Тут видите, какая еще ситуация То есть, если ты даже уклоняешься, а враг наносит удар Это не значит, что ты а, минуешь его атаку, он все равно про тебя пробьет Так что нужно быть как-то осторожнее Ну что ж, давайте будем пробовать дальше И вот он наш тот чувачок, который нас расшатал в прошлой битве Будем аккуратнее сейчас с ним так, так, опять у нас космо похоже, да? Как же так, а? Вроде контратаку проводишь, а все равно. Опять у нас задел. Вот видели, я только пытался уклониться, и он нас каким-то краешком буквально задевает, да? Как же с тобой бороться-то, а? Быстрый доступ, так, это понятно. Но у меня сейчас основная задача это понять, как здесь боевочку с боевочкой как здесь взаимодействует со всей вот но ну, я вроде как некоторые уклонные маневры делаю но это не особо решает он все равно иногда достает так так ну вот как-то сейчас вроде получилось обойти его сзади и то не совсем так ты танцуем так так так это что у нас был типа сильный удар ну да, кстати, иногда а, можно и сильным ударом попробовать, вот как сейчас я сделал Но это не всегда прокатывает Надо чисто угадывать момент Так, давайте идем дальше Что это у нас за чувачки? Захват цели Если выполнить захват цели и все время держать врага перед собой Вам будет куда проще атаковать его, отражая его атаки и выполнять другие приемы Так, захватить при захваченной цели, сменить цель Это у нас что такое? Это непонятно Это что, левой и правой кнопкой мыши, что ли? переключаться на цель. Ну, давайте попробуем. Тут их двое. Так-так, аккуратнее. Так, тихо-тихо. Тихо-тихо. Ну, что ж ты разошелся-то, а? Какой резвый. Чего-чего попался? А? Еще один разошедшийся. Так, да. Нужно вовремя э, вовремя знать, когда уклоняться. То есть чисто спонтанно это не работает. Я уже проверял не раз. То есть даже вот на таких, на самых простеньких врагах а, иногда получается полная жопа. Так, давайте идем дальше. Так, а тут что, куда у нас подъем такой? Еще один боец? Так, а откуда ты здесь взялся? Да, опять я не вовремя. Вот эти вот уклонения лишние, да, они действительно лишние и... Надо как-то реально концентрироваться Я даже не знаю, когда вот атакует он Что возможно сделать в этом случае Чтобы эффективнее как-то э, Завершить свою атаку Ну да, хорошо, что нам дают полную хпшечку Иначе хпшечки нас не напасешься Может вот в третий раз помираем Так, ну это легко, да Так, смотрим второго Вот сейчас вроде повезло, да, увернулся я вот, грубо говоря, так, быстро достаточно мы разобрались с ним. Давайте идем дальше. Кстати, с зажатым, с зажатым шифтом он у нас бегает гораздо а, быстрее и стремительнее. А если мы как-то быстренько его вот так вот будем оббегать, разрушая концентрацию... Вот он вроде машет, машет, машет, а мы его так раз и оббежали. Вот он не успевает прям поворачиваться, я смотрю. И можно вот так вот, да, то есть различные тактики надо использовать против каждого врага. Так, давайте бежим дальше. Так, тихо, осторожнее, аккуратней, аккуратнее. Главное не растратить хпшечку. Можно еще прыжками же тоже действовать. Ну да ладно. Так, еще один готов. Идем, идем сюда. Ох ты, там на подмогу еще один подоспел. Он помощнее немножко. Надо отойти. Так, аккуратнее отходим. Тактический отход. Нам нужно место для драки. Так, ну да, вот этих можно, кстати, оббегать, а, да, вот таким вот образом, просто-напросто со шифтом. Но и то не факт, что он не попадет, он попадет, думаю, если захочет. Так, да, получилось у нас с ним разобраться. Ну что ж, идем дальше. Столько трупов. Там какой-то еще чел наверху был, давайте я к нему тоже схожу. Насколько это важно, я не знаю, но попробуем. Пока он доставал свой меч. Но мне кажется, он сейчас уже и сможет таким образом атаку провести. Так, концентрацию главное разрушить врагу надо, да? Так, да, реально, то есть проблемки у меня. Бывают такие прям жесткие. И я лажаю каждый раз. Ох, как он у нас забор пробивает. Так, а тут у нас что? Там у нас пропасть вроде как, да? Так, а здесь если мы пройдем, куда попадем? Так... Осторожней. Надо быть предельно осторожным. Куда это мы зашли? И как вообще нам туда пройти? Возможно ли это? Не знаю я, друзья. Так что пробуем. Так, там явная выраженная пропасть. Туда мы прыгать просто так а, не будем. Мы будем немножко а, думая, это все делать. Так, ну что ж. Тут у нас больше никого. Так, давайте выпьем. Немножко восстановим и... О, как! Это кто там у нас такой? Похоже, это кто-то мощный. Так, отразив атаку противника, можно сразу же контратаковать. Так вы снизите концентрацию врага, не дав ему время восстановиться. Во время вражеской атаки отразить атаку. Это значит правая кнопка мыши. После отражения атаки контратаковать. Ну что ж, я не знаю даже, получится ли. Вот мы... Отразили. Не получилось. Ну, это же было отражение, правильно, контратаки? Вот, отразили. Ага, не получилось, он как-то двойным. Так, вставай, а что ты лежишь-то? Раз. Не получилось, он как-то отходит, да, сразу? Видно сразу, что опытный боец какой-то. Так, ну что ж, я даже не знаю, как с ним бороться. Раз. Он прям размашистыми такими ударами шпарит. Тихо. Ну да, прям жестко, жестко, жестко. Я прям даже не знаю, У меня... я в смятении, если честно. Как с ним вообще воевать-то? Так, так, так, Жесткий типов попался. Прыжками, если я не знаю, пробовать. Так, а если пробовать бегать просто... но у него мечта, я смотрю, будет здоров. И он достает, мне кажется, далековато. Ну да, иногда получается увернуться. Так, закрылись. но у него удары реально будут здоров. Так, так, вот он сейчас вроде атаковал И сейчас я вроде тоже могу атаковать Но ни хрена не получается, друзья Не получается, он нас нагибает Он нагибает нас Нагибает, гад такой Так, а когда я ему концентрацию-то собью? Это был мощный удар Так, я что, держусь? Нет еще? Вроде как да, вроде иногда отбиваю Но мне даже восстановиться нечем, а есть пауза? Если я вот сюда зайду У меня это и при... А, у меня и дрожжешки есть какие-то Давайте засыпем. А, почему я не засыпал? Да, что ж ты будешь делать-то, а? Ну, вот так вот нас заваншотили немножечко. Ну что ж, давайте заново попробуем. Сложноват, на самом деле, бои. И заметьте, когда я начинал, не была мне дана возможность выбрать уровень сложности в данной игре. Что говорит о том, что она одинаково сложна практически для всех, друзья. Так... У нас удачно получилось уклониться. Так, идем дальше. Пробуем, развиваем навыки. Так, сфокусили? Или не сфокусили? Вроде сфокусили. Так, ну вот эти вроде будут более медлительные. Я понял, как их нужно... Их нужно реально вот так вот обходить сзади. И... Но не всегда это получается, друзья. Так. Не всегда вот получается обход сзади вот такой вот. И... Прям-таки надо выжидать момент. Ну что ж, получилось у нас его разшатать. Так, давайте пробуем, концентрируем. Внимание свое. Аккуратнее надо, аккуратнее. Да что ж ты, ты будешь делать-то, а? Не, ну это не дело. Надо как-то все равно миновать подобных прямых атак. Как-то вот таких людей просто-напросто закручивать, чтобы они не успевали восстановиться, да? Так, тут как-то, наверное, можно сверху, что ли, пройти. Давайте попробуем тихонечко, тактично. Так, что у нас? Тут же можно зацепиться, нет? Да, кстати, можно тоже зацепиться за крышу. И что мы тут можем сделать? По крышам, по крышам. Ага, вот тот типок. Давайте попробуем. То есть мы вот так вот с него, на него даже сверху можем налететь. Я думаю, что так здесь нельзя. Так, как ты меня зацепил-то два раза, а? Ну, Как-то вообще не везет мне, друзья. Не везет, но это просто из-за неумения. Это не невезение, это просто я не умеющий проворачиваю свои атаки. Почему мне нельзя дрожжи как-то поместить в какой-то более а, доступный слот? Конечно же, можно. Я, наверное, использую еще его. Да, я тоже вижу, что оно подхиливает немножко. И у нас титан, секира, Мастер просто, которого мы пока что а, не побили ни разу. Вот опять зря я так делаю. Вот когда а, начинает он махать своим мечом, вообще желательно не делать лишних движений, особенно перекатов каких-то. Так. Так, ну у меня меч явно поменьше, чем у него. Это у него сейчас была сильная атака. Ага, то есть я даже это... Я когда даже атаковал, не смог ничего сбить у него. Вот сейчас он должен, наверное, как-то нет. Все равно атачит. Причем жестко атачит мужичок. Надо сбивать потихонечку. Но вот тоже надо вовремя успе... успевать еще и... Один удар я ему нанес. В общем, надо, ребятки, успевать концентрироваться. Так, смертельный удар по сильным врагам. Некоторых сильных врагов можно убить лишь несколькими смертельными ударами. Количество смертельных ударов, необходимое, чтобы убить врага, показано красными кружками над шкалой его жизни. Каждый смертельный удар отнимает один кружок. Понятно. И, похоже, сейчас будет смертельный удар по мне. Мне уже и восстановиться-то, собственно, нечем, друзья, нечем. Ну что ж, как-то надо его валить. Аккуратненько. Вот опять у меня ошибка. Вот он сейчас второй раз как начнет дамажить. И в итоге меня завалили. Отлично. Но это просто из-за того, что у меня сейчас залипание клавиш какого-то хрена включилось. Очень часто приходится жмакать на shift непонятно зачем. Ну что ж, давайте еще попыточку сделаем. Так, один готов. На самом деле достаточно технично можно всех вырубать, если двигаться грамотно. Ух ты, откуда ты здесь появился? Ты же вроде дальше находился обычно. Можно техничненько так всех вырубать. Но не забывать надо про фишечки, фенти-флюшечки, финти, которые здесь важно делать. Так, еще один готов. Пока идем неплохо, неплохо идем. Так, так, так, так, так, сейчас главное... Вот эти, кстати, они хоть и мелкие, но они тоже могут навалять. Мама, не горюй. Когда ты теряешь концентрацию, они тебе могут реально навалять. Просто как нефиг делать. Ну что ты, что то что то поехали. Биться, биться, давай, биться будем. Я, я заметил, когда они прям-таки на тебя, да, смотрят, их гораздо сложнее завалить. Надо как-то их все равно закручивать. И тогда нас ждет успех. Так, так, так. Я уже понял, как того чувачка мочить. Да что ж ты будешь делать-то, Когда Да не шуми ты, что ж ты шумишь-то так сильно, а? А почему? Когда-то нормально заползает, а когда-то прям необходимо попыхтеть, чтобы залезть. Так, так, так, так, так. Что ж, как обычно... Делаем так. Так, почему? Почему? Да почему, а? Я говорю, вот даже такие мелкие могут себя нормально заваншотить. Потому что ты сделал немножко не так. Так, а дрожетого у меня нет. А, что есть? Есть фляжка, да, у меня? Давайте фляжку хотя бы поставим. Потому что для борьбы с этим. Нужно будет максимум здоровья. Так, ну что ж, пытаемся еще раз моего одолеть этого, этого засранца такого. С его супер мощными ударами. Вот опять ошибка, друзья. Это явно выраженная ошибка. Моя, которую нельзя делать ни в коем случае. И вот сейчас тоже по одному удару нужно носить, чтобы чтобы было все аккуратненько. Вот когда я два наношу удара, я иногда не успеваю спарировать его атаку. То есть даже если на блок нажимаю, не, не получается. Так, ну что ж, аккуратненько давайте. Так, вот зря. Ай-яй-яй-яй, Ай, думал сейчас я попадусь, а? И в итоге попался. Да все, вставай. Тихо, не успею, вот не успел А, опять не успел, ребятки Не хватило немножко скорости Достаточно здесь все жестко и хардкорно То есть это буквально первая сцена Но я не могу ее пройти, потому что Тут нереально не сложные враги Нереально сложные Если вот, этот, вот эти вот простые То есть тут раз-два и готово, да, грубо говоря То там уже идут враги гораздо посерьезнее какие-то боссы, то это реально прям сложно. Так что, готовьтесь к тому, что придется реально контролировать много чего. Так, так, так, здесь проще быстрым таким темпом с ним бороться с этим бойцом. Уворачиваться надо, и Айда пошел. Так, концентрацию мы ему нарушили. достаточно достаточно технично так ну вот сейчас собирать начинаю удары уже как как те ребятки на меня пошли а откуда они появились вообще Ну, вот так вот достаточно мы его легко забороли. Сейчас просто чисто я напором решил, потому что это так долго не может продолжаться. Лечебное дрожжи, постепенно восстанавливающая жизнь тайны лекарства. так, мы это знаем. Давайте немножечко зажуем его. Зажуем дрожжи. Вот он, дрожжи. Чтобы у нас просто так здесь не лежало. Чтобы мы его использовали. Так, давайте уже пройдем в эту чертову дверь. Так, так, так. Что у нас тут? Не открывается с этой стороны. Понятно, не все так просто, как хочется. Так, что ж, идем дальше. А тут сохранение, собственно, есть или они автоматически? Я это не могу понять. Так, ладно. Пока что я не вижу. Что это у нас такое? Пригоршня пепла. Кому пепла можно бросать во врага, чтобы отвлечь его. Зимы в Асина очень снежные. И потому в очагах скапливается много пепла. Отлично. Взял какой-то пепел. Но, как им пользоваться, скажите мне, пожалуйста, вот я его вроде нажал, и как-то можно ведь менять их, да? Ага, вот на C и на X мы можем, если вы играете, ребят, на клавиатуре, можем менять наши быстрые клавиши. И также на R просто применять, чтобы нам каждый раз вот здесь вот слоты не настраивать. То есть вот такой вот вариант мы можем на C и на X менять это все дело. Так, ну что ж, идем дальше. Я так понимаю, вот здесь надо по краешку как-то пройти. И не упасть. А там что у нас? Вниз же какой-то проход. Там тоже, мне кажется, надо посмотреть. Ну, давайте сначала поверху пройдем. Но я так понимаю, что мы там в низах уже давным-давно были. Так, ага. Прыжок по стене и хватайся за край. Раз, раз. Вот, значит, как, да? Такие у нас элементы здесь. Паркура тоже интересные. Ага, можно подслушать. Давайте попробуем. Ты знаешь про тайный проход над нерва под мостом? Вопрос. А. Нам как раз приказали охранять его. Ворчит, не дают покоя охране. Скоро быть войне. Так, ясно, мы послушали этих бойцов. Все замечательно. Так, давайте взбираемся. Дальше тихонечко здесь крадемся. Бойцов трогать мы не будем. Что это у нас тут такое? Это кто это? Это кто это такой? Скажите мне, пожалуйста. Ты кто? Ты кто такой? Что это за гном такой интересный? Охренеть. Даже здесь такие есть чудики. Ничего себе. Так, давайте ползем вниз. У края. Е у края ухватиться за край. То есть просто подходим к краю и хватаемся за него. Так, подожди, нам надо в ту сторону. Главное не намудрить. И спускаемся на shift. На shift спрыгнуть. Но ну, можно и подпрыгнуть, и спрыгнуть. Но лучше, друзья, конечно же, на shift. Это, что? Это у нас еще драже. Давайте используем, чтобы у нас ХП-чка была. Так, здесь нам ничего не рекомендует. Попробуем тогда спускаться уже с шифтом. Вот так вот. Так, а здесь что у нас? Куда? Там внизу нет никого? Вроде пока не видно никого внизу. Давайте спускаться. Ох ты! Так. Аккуратненько, тихонечко, никуда не торопясь. Там у нас какая-то большая лужа. Я туда ясно не хочу так, а если туда вот сходить, то что мы найдем там? Туда ведь можно подняться, нет? Я так понимаю, что нельзя. То что тут слишком какой-то непонятный крайник, по которому вряд ли можно подняться. Так, ну что ж, давайте смотрим. Похоже, что это и есть путь из замка вызвать а, Кура тростниковым свистком. Давайте. Вот так вот мы свистанули и... Что же тут происходит? Девчушка спускается к нам. Волк нашел выход. Теперь давайте уходить отсюда. Да, господин. Господин, он к ней обращается, как будто она мужского пола. Господин, подумать только, это единственный способ избежать проклятой судьбы. Так, а сохранение у нас когда будет? Я так понимаю, оно вот здесь вот и было уже, да? Ну что ж, друзья, наверное, тогда на этой торжественной ноте я пока и а, а, закончу сегодняшний обзор а, данной игры... Я надеюсь, что она вам понравилась, мне лично да, но дальнейшее прохождение зависит, опять-таки, ребятки, от вас. Если она вам понравится, если она соберет много лайков, то тогда я продолжу проходить данную игрушку. Ну что ж, на сегодня пока что все. Играть самые хорошие игры, ну и удачного геймплея вам. Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение и слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и, возможно, в следующем видео именно твой комментарий я покажу в начале. Ну а